Война начинается далеко от линии фронта. Виезд в зону боевых действий стартует с инструктажу и из тактической медицины. Затягиваем три поворота от себя и фиксируемся. То есть пульса в руке не должно быть. Это первая помощь под кулями и вибухами и подальше транспортирование раненого у ближайший шпиталь. Вставляешь вот эту иголку туда ну, хотел, и давишь на эту штуку, Еще не в поделась, війна, не в стране иде война, Цьому надо вчитесь швидко и каждому. Самая сильная боль – это перелом бедра и ожог. То есть тогда сразу болит и уколы. Если живот, собрать, кишки, пулечки, собрать кишки в пульочек, замотать и скотчем и отправить сюда. У зону АТО выезжают вночі, чтобы ранок встретить уже там. Все, ребят, сидимся Давай. по машинам. Дай Наша миссия сейчас. Мы должны понимать, что если мы хотим миру, мы ми должны готовиться к до войне. У нас ворох, которому не можно верить за будь-яких умов, и мы не имеем возможности расслабляться. И вот сейчас мы їдемо, по-перше, для того, чтобы посилити нашу армию тем, что мы смогли для них сделать, там, ці автомобили или какие якісь другие автомобили. По-перше, по-друге, підняти бойовий дух, чтобы наши солдаты понимали, что с либото припиненным в не припиниться допомога народу видеть местных и то что для них это становится будничным чем-то мы все уже наездами поэтому для нас есть наша жизнь обычная там и жизнь здесь а вот когда понимаешь что ты все время в этой зоне собран в кулак а люди там живут причем не военные военные это это долг а гражданский это, это тяжело Найнезабутніше враження від спілкування з дитиною, яка в четыре рочки могла відрізнити пострелы граду від мінометів і философствовать на теми життя та смерті це вразило просто це люди і діти які живуть у постійній загрозі будь-якої митті загинути то особливо діти це це ну, найшахливіше враження з тих що там коли коли заїжджаєш туди ти поинаєш просто в інший світ там інші люди вони більші Правдиві. Нас отдаляют от зони АТО 600-600 км, а когда ты общаешься с людьми там и тут, то кажется, что ты просто в іншій галактике. Вот они волонтерские бронюшки. Схід сонця зустрічаємо уже поблизу Донецка. Важко поверить, але в кількох десятках у на схід и до вина. Ласточка Первый... это скорая помощь, правильно? Да, да, да. Вот она идет сейчас прямо перед нами. Да. Перед нами, да. И автомобиль, ласточка, и доктор, у которой позывной ласточка, с которой все и началось, для которой мы первую скорую делали, в честь которой назвали ласточкой. И теперь вся серия у нас ласточки. Как бы, эту серию в АТО хорошо знаю Наша первая встреча с бійцями 11-го мотопехотного батальона. Саме для них назначено два броньовані джипи та санитарная машина. Обладнана для надания первой помощи в так называемой «жовтой зоне», себто поблизу поля бою. Бомба! Петрухи тоже бы сделали. Петро Иванович уже на нем будет ездить. Каждым разом наши броневики стоят мощнейшие, краще. маленькие, маневренные, швидкие, нормально и озброєні достаточно серьезно. В з с российскими, в которых уступают швидкости, маневрю и бронированию, и озброеные. У ну, нас броневик верблюд Дебальцев был в четыре случаях, развернул автобус сепаратистами, по под обстрел танки, раскрылся смерч над ним, 8 касет. Броневик выжил, люди в нем тоже выжили. Зовні, они похожи чем-то на бронемашины в часах Первой световой войны. Но я вас напомню, это лишь внешняя похожность. И обратите внимание, разом с броневиками свежая пресса. Газеты из Украины. Даже на звільнених территориях люди смотрят и слушают российские теле- и радио-каналы. Окупанты, которые в нашу страну, розстрілюють градами цілі населенные пункты, несут смерть и руйнування, так само методично и накрывают східну Украину завесой дезинформации и отвертой брехни. Пробивать эту блокаду доводится також волонтерам. Газеты, вот я кладу, берите, не стесняйтесь. Бесплатно. Российское телевидение. Только российское телевидение, да? Наши не показывают вообще? Пока не нашли. А радио? Тоже Россия. Радио Ваня. Їдемо далі, ближе до передової. Навколо класичный донецкий пейзаж. Териконы, шахты. Далее бронированные джипы идут своим ходом. Уже в батальоне на специальной турели встановлять крупнокаліберні кулеметы, и эти машины станут полноценными бойовими единицами. Будут сопровождать караваны с вантажами на фронте, ездить у разведку, прикрывать підрозділи в бою. А если не таємниця, одна такая машинка сколько стоит? Близько 10 тысяч долларов. Это с урахованием покупки донора, ну, тобто, самої машини, з ми потім робимо Якщо відверто, то есть самой машины, с которой мы потом делаем бронюбку. Если отвертать, то с сбором денег в последнее время всех стало гирше. Найбільше мы собираем просто среди друзей. Просто среди друзей, среди людей, которые нас хорошо знают, которые нам доверяют, потому что на жаль, было много примеров уже шахрайса среди так называемых волонтеров. Я кажу саме про шахраев. И, ну, и встомливаются люди, и статки падают. Кожна война потребует новой тактики и новой техники. Останній опыт свидетельствует, броня должна быть легкою и швидкою. Один из броньованих джипов, которые волонтеры передали разведникам, нещодавно врятував життя многим из них. Это на нем боєць из позивним Птах в автобус, яким бойовики намагались перекрыть дорогу у Вуглогірську. Бронированный джип, бы таран, пробил шлях вперед. У тому бою броньовик було серьезно пошкоджено, але він своим ходом дійшов до наших позицій. Пораненим розвідником, птахом, занимаются тепер військові лікарі, а волонтери ремонтують його джип. І будьте певні, обидва повернуться на передову. Блокпост наш. Уже тут відбувається зустріч із знаменитою Ластівкою, лікарем, яка надає першу допомогу пораненим і вивозит їх с поля бою. Привет! Это и есть наша ласточка номер один. Я большой, большой, большой, большой, большой Осторожно, карманы. Очень рада, что ласточка уже не одна, их много, и я думаю, будет еще больше, дай Бог, чтобы они помогали людям так и дальше, вот, и спасали человеческие жизни, потому что это очень важно. Думаю, что от меня пользы здесь больше, чем сейчас, в гражданской жизни. Дай Боже. На цих разбитых дорогах между населенными пунктами в зоні АТО треба бути готовими до будь нападу диверсійно-розвідувальних груп, які проникають через лінію фронту, обстрілів артилерією, замінованих шляхів та узбічя. Иснует риск заехать на контролированные бойовиками территории, потому что четких кордонов тут не існує. Користуватись навігаторами категорично заборонено. Электроника может повести наилучшим шляхом через сепарский блокпости. Таких трагичных выпадков уже было достаточно. Ну по сторонам, бо тут вже такая зона, что можно чего будь -що. Чем ближе під'їжджаємо до зоны Донецкого аэропорта, тим трагичнейшая картина перед нашими очима. Села, растрошенные градами, мінометним и артиллерийским вогнем. Здається, вони мертвы. Але и тут под вогнем боевики еще залишились люди. Их дуже мало, але вони є. те войны в Украине, в которые до сих повірити. Підбитий БТР на спортивному майданчику. Здається, це з іншого життя і з іншої історії. Нарешті мы дісталися військової частини. У цьому місці фронту нет жодного клаптику землі, не посіченого мінами и снарядами. Поки Олег передаёт командуванню технику и обладнання, мы спілкуємося з с бойцами. Мы передаём и вы Мы да. Вы? Мы да. На чём вы требуете? Мы тюбберку мы здесь вырезали да? люк, подняли борта и поставили спарку КПВТ. Сейчас испытание проходит. Батальёну нужна в первую очередь моральная помощь, понимание, высшего руководства, нужны тепловизоры, нужна современная зброя. Также хочу сказать всем украинцам, Украина єдина, мы обязательно победим, звільнимо свою землю от российских сепаратистских окупантів, заживемо мирно, достойно, счастливо. Всем привет! Проти українців на боці бойовиків воюють професійні військові Російської Федерації. Фінські журналісти фіксують нові бронетанкові колони, які прямують в напрямку України з боку Ростову-на-Дону. Збройні сили України і добровольчі батальйони потребують підмоги. Їдемо далі, вздовж лінії фронту, до танкістів справа в тому что всю систему забезпечення потрібно міняти до тому що та система яка у нас зараз успадкована від Збройних и Союзу і від радянської армії вона фактично показала свою недієздатність. дуже складно йде питання постачання запчастинами дайте нам спеціалісі які можуть нам допомогти в ремонті техніки для ведения боевых действий и несения боевых служб вночь, конечно, что нужны тепловизоры и нужны ночные бинокли. Это хотя бы один на взвод. Сейчас у нас буквально их несколько штук народу. роту. В имени всех военнослужащих батальона я висловлюю ширую вдячность нашим волонтерам и фонду «Повернись живым» за то, что они нам надали тепловизоры, за то, что они нам дали ночные бинокли. Без вашей, хлопцей, допомоги ну, нам было бы очень тяжело. Поверьте, это не, не просто слова, а это действительно слова щирой вдячности всех моих военно-сужбовцев. Дякую вам всем за допомогу, слава Украине, ну и мы победим 100%. в впевнение есть как в меня, как в командира, и в моих подлегших. Можете всьому не сомневаться. Слава Украине! Мимоволі думаю про те, каким же будет Донбас после войны. Доводилось чути про амбитные проекты создания инновационного региона с нафаршированными инвестициями и новыми технологиями-предприятиями. Пока это лишь мечты. ж совсем другие. Сегодня это разбитый войной регион, разграбленный олигархами еще до боевых действий. Шахти, из которых вы добывали черное золото, але не вкладывали деньги в модернизацию. Дороги, которыми, наверное, никогда не ездили те, кто держал регион в электоральном кулаці. Наступный подарунок передаємо військовим инженерам. Эти хлопцы відновлюють поврежденную технику, выезжают на место боев, ремонтують ее на поле боя. Теперь их прикриватиме подвижный защит. Цей инкассаторский автомобиль волонтеры посилили дополнительной бронею, и кули непробивными векнами. Огромное спасибо хочется сказать группе «Мегаполиграф» за предоставленный автомобиль, который очень поможет воинам-ремонтникам постановление оружия и техники в зоне проведения антитеррористической операции. Автомобиль бронированный на базе Volkswagen LT есть, замкратно 32 тонны. Это было, было. Бронированный автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием, комплектом современного оборудования для ремонта, сварочным оборудованием, гидравлическим оборудованием. Будет большим посольем всем воинам ремонти. А цей санитарный автомобиль в народе просто буханка. Передаємо артилеристам. Нехай стара, але відремонтована и здатна своим своїм повним приводом, витягнути бійців з поля боя, Радянська конячка послужить справі захисту незалежної України для того, щоб вона під стелю завантажена такими необхідними тепловизорами, генераторами, биноклями та іншим. Так, вот пригрузили ничего, видите? Хочу поблагодарить Мегаполиграф. Огромнейшее спасибо, дай Бог им здоровичка. Еще энтузиазма, который в них не отнимать, это самое, чтобы он всегда был, нам помогал, а мы будем потихонечку защищать. Родину, как положено. Мы сейчас привезли медичку для вывоза с поля боя, а на самом да. деле он, видите, скажет еще, да. что им надо очень да. и очень. Да, нужны, конечно, вещи охрана и самооборона, огневой позиции, поэтому нам нужны броневички с какими-то крупными калибрами, пулеметом крупного калибра, что мы, если не дай бог выйдет туда то на нас, мы могли остановить. Подвоз боеприпасов, сопровождения, вот это нам очень необходимо, потому что ну, у нас по штату его... Нету, а оно просто необходимо, поэтому потому, мы сейчас будем... бывает и в три часа ночи везем боеприпасы, в слепую. это самое, скажем, без сопровождения. Это... Мы, да. сейчас, мы сейчас будем просить помочь наш народ собрать деньги на то, чтобы мы э, хотя бы два бронированных джипа сделали, которые им крайне необходимы. Очень хочется, чтобы вы сказали нашим людям, что расслабляться нельзя да что хоть нельзя перемирие потому, что объявили но перемирие мира нет. это оно все такое шаткое тепло каждый по, день по информации они перемещаются перемещаются и это перегруппируется да. залезывают раны да. верить некому да. война должна быть для всех а не для тех кто на передке и там группа товарищей которые активно помогают. мы должны понимать да. что это война отечественная что дело каждого из каждого, нас. каждого только каждого, так мы да. победим а вместе мы победим. Так да, точно. Справжні волонтери ведут суворий облік всего, что передают на фронт. Все ставят на баланс військових частин, под подпис и с мокрою печаткой. Кожна копейка, которую все мы, граждане Украины, передаем на фронт, используется за призначенням. А назад, у Киев, волонтеры повезуть конкретные рекомендации из підвищення боеготовности наших войск. И уже когда работа выполнена, нас приглашают на вечерю. Юшка в армейском ангаре и с запахом солярки и мастила в воздухе – часть жизни. У меня есть прописаним несколько дуже очень важных моментов, які треба вирішувати на рівні руководства міністерства оборони для оптимизации работы наших подразделей в зоне АТО. По-перше, мы, волонтеры, маем очень серьезный влияние на эти процессы, что там відбуваються. а по-друге, министр обороны и аппарат Министерства обороны прикладає очень много усилий, чтобы попрощить ситуацию. Сейчас есть є воля є воля, президента, я так понимаю, есть воля при... министра и патріоти в Министерстве обороны, их много, які працюють и с которыми мы співпрацюємо. И я думаю, что наши запросы не залишатся без відповіді, що мы те, що запланували, ми зробимо. Нам потрібно розуміти, що Россия нас не залишить спокійні, доти, доки не зрозуміє, що мы здатні не просто опиратися. А перемогти в борьбе, або нанести ей такий урон, який буде для неї несприйнятным. Действительно, ну, мы маємо дійсно, мы маємо, маємо каждый на своем месте делать максимум возможного для того, чтобы сместить эмберненную здатность нашего и страны. И мы маем про наших бойцов, которые там находятся, им сейчас очень важно нам не можна вислаблятися. Ми повинні розуміти, що наша країна в стані війни і що кожен з нас, де б він не був, на Закарпатті, чи на Волині, чи в Дніпропетровську, чи в центральній Україні, він є бійцем нашої вічизни, він має прикласти всі зусиль до нашої перемоги.